Запустил вчера глухо немой стрим, пошел в соло против двоек, все было хорошо, а потом меня окружило около 4-5 команд и все были на машинах, танках, камазах, творился треш, но я выстоял. Хай по нем немножечко. <свистак> <свистак> Это пиздец. Иди ко мне, Мармеладка. Буду наказывать. Пиздец. Изи. Может, у меня мало патронов не поместил. а а Я вас не слышу! Говорите громче! Ты читал сумасшедший.